Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 21 декабря 2017 года. Канал Народовластия. Программа Плохие новости я Вячеслав Мальцев со мной в студии. Андрей и Станислав со мной в студии тоже у нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. Пятьдесят дня идет наша революция. Так, и ага. Ты не тряси стол. Тут у нас нет окуня, поэтому стол трясти мы не можем. Так, по поводу... Вот пишут по поводу оплаты за протоколы. Присылайте протоколы, присылайте квиточки об оплате, и мы будем погашать. Но нужны пруфы, естественно. Не просто какие-то на почту послания, да? Вот, так, видео нет, пишут. Есть видео или нет видео? Так, так, так. Также пишут про адвокаты. И вот нам такая новость интересная, что оказывается, адвоката. Одного из наших товарищей дооплачивают да родственники, а мы почему-то на этого адвоката деньги даем. Такая вот странность. Поэтому. Это надо все привести в соответствие. Там Окунь на этом, на Телеграме, группу организовал, значит, Андрей, группу, как она называется? Узники 5 ноября. Узники 5 ноября. Вот канале. там надо все это свести к общему знаменателю, кто и где, и каких адвокатов оплачивает, и кто эти адвокаты, и какую работу они полезную выполняют. И так далее. Потому что, ну, какое-то вот разночтение очень странное. Мы знаем, что мы оплачиваем адвоката, а другие говорят, что они оплачивают. Так что получается, в общем-то, да, двойная оплата. И непонятно кого. И когда такое происходит, то и работа происходит очень нехорошая. Поэтому нам бы хотелось, чтобы нас никто не обманывал. Ни адвокаты, ни какие-то соратники. Потому что мы все общее дело делаем. С Болтаховым я говорил сегодня по значит, телефону, он уставший, но, в общем-то, во всеоружии. Завтра мы попробуем его на Skype выпустить. То есть областной суд пытались психиатры уверить, что Болтахов сумасшедший, потому что подвергается влиянию извне, на что судья резонно заметила, а если вот вы меня убедите, значит я сумасшедший тоже. То есть уникальная совершенно ситуация. Вот. Сейчас одна из наших новостных программ на канале Народовластия забанена Ютубом. Называется она «В будущее без Путина». И забанена на том основании, что не соответствует содержанию, не соответствует названию. Это уникально совершенно. Ютуб разбирается, соответствует названию содержания, причем содержание двухчасовой передачи. Они там всем ютубом сидели. Причем уникальная ситуация, понимаете? Тот канал ютуба, на котором забанили эту передачу, он зарегистрирован во Франции. То есть, вечер YouTube продал с Путиным. Непонятная ситуация совершенно, но нужны тоже вот всякие пруфы на этот счет. Я вот посмотрел, нам прислали, значит, фотка прислали фотографии. Побольше таких делайте, только лучше не фотографии, а скрины где, значит, смотрят какое-то количество людей, просмотров столько-то, а дизлайков в два раза больше, чем просмотров. Уникальная ситуация. Дизлайков больше, чем просмотров там кратно. Ну, то есть понятно, что их вывалили там. Вот сколько тут, значит, куда-то она убежала у меня. Так, нам по-прежнему нужны программисты а, на удаленке, и может быть не только на удаленке, может быть еще и, и даже непосредственно. Так что просим откликнуться те, кто а, понимает, в общем-то, что-то в программах, о криптовалютах и так далее. Мы сейчас создаем платформу ⁇ Интернет государства ⁇ очень много идей. Чтобы зависеть в том числе от Ютуба. Да, и от Ютуба, да, в том числе, чтобы не зависеть. Поскольку будет своя платформа. Так, вот такие дела. Не вижу. А, ну и да. Спрашивают, почему произошел сбой кассовой техники по всей России. Ну, вот мы можем только догадываться, что вероятнее всего что-то там мухлевали со всеми этими делами, чтобы там в налоговую все это приходило и так далее. Ну, и кто-то решил это все изменить. Кто-то, может быть, один какой-то анонимус, один какой-нибудь хакер, который все это дело грохнул. Вот такие дела. Может, поближе микрофон, а? микрофон пишет звуки. Поближе, да. Хорошо. Так, звук плохо слышно. Вот а пишут, что кассовые чеки помогут ЦИК повысить явку на выборах президента. То есть на кассовых чеках будут писать во Там идите на выборы, голосуй или проиграешь. Или там не купишь, или, или кукишь. В общем, ужас вот Человек, когда на чек посмотрит, и купишь это. Дай". да. И, иди глаза, или нет, когда он всю зарплату оставить в этом чеке. Вот. На территории бывшего завода Молния в Москве пожар его потушили. Ну, то есть стабильно горят все заводы, какие только можно. Вот. И. Шесть. Школьник потравились на уроке труда на Урале. Но ну, на этот раз не едой, а отравились, а клеем. Ну, очень много детей сейчас травятся в основном едой. Еда, то есть хуже, чем клей. Власти Хакасии объяснили, почему изъяли ребенка, вернее детей, семерых детей, из-за того, что одного длинные волосы. Они говорят, вы еще не все знаете. Она его еще и наряжала в женское платье, ну как, и поэтому семерых детей у нее изъяли. Вообще жесть, конечно, что происходит. Следственный комитет проверит действия учительницы, которая написала на лбу ребенка-инвалида, не готов, а другие дети его держали. Это совершенно уникально, почему? Потому что вот в этой Ярославской области, где это случилось, ну так же, как и по всей России. То есть атмосфера ненависти Жесточайшая в учебном заведении В любом учебном заведении Атмосфера ненависти Такая практически тюремная обстановка То есть если взять Другие страны Где очень Доброжелательная атмосфера К детям очень хорошо относятся Вообще супер хорошо Относятся к детям то Тогда понятно почему эти страны идут вперед Потому что там в России. Я говорю, я когда родился, я уже ощутил, что я всем должен. Да, то есть постоянно какие-то претензии предъявлялись. Не так сидишь, не так свистишь, мать, и так далее. Постоянно. Вот этот вот осадок остался на всю жизнь. Вот этот осадок. Вот эти учителя, которые там, народные там, и заслуженные учителя, которые ненавидели всех вообще. Вот кого только и маленьких, и больших, и всяких. Я я помню, когда Вера Николаевна Пановская у меня была такая учительница, как говорила, вы сейчас маленькие, с вами ничего не сделаешь. Подрастете, вас будут в тюрьмы сажать. Она там или заслуженная, или народная была учительница. И вот это, когда спрашивают, как провести реформу образования, вот так ее нужно провести. Вначале ее нужно в головах провести. Вначале нужно... Поставить на работу с детьми тех людей, которые любят людей, которые любят детей. Которые не имеют такого патологически злобного характера, как у нас многие учителя. Патологически злобные сволочи. Просто им близко к детям нельзя пускать. Вообще градус надо понизить в обществе. И злоба, и бездействие. Да? А для этого нужно сменить режим в первую очередь. Можно... Да, конечно, начинается с самого главного. Да, в молодого человека утопили в проруби за долги, металлической трубой ударили и утопили на реке Лена. Уфимец убил девушку за отказ взять цветы, причем нигде не сказано знакомый или незнакомый. Я так понял, что незнакомый. Какой-то мужчина зашел в магазин, предложил девушке цветы, она он отказался мне тут же зарезал. А потом еще и себя резанул, но остался жив. Ну, то есть, я говорю, градус вот этой ненависти, человек ненавистничества в обществе зашкаливает. И Роскомнадзор не будет требовать от социальных сетей блокировать аккаунты нежелательных организаций. Ну, конечно, а куда деваться? Требует, не будет просто заблокировать. Нет, так они никак. С Со соцсетями никак не могут бороться. Путин. Ну, не, может они с одноклассниками, которые там у них и варбоком или... Одноклассники купили, на YouTube, видимо, там тоже какое-то влияние. Ну да, да но Ютуб это не соцсети в чистом виде. И соцсети сейчас в чистом виде, я так понимаю, это Facebook. Ну ВКонтакте это чисто КГБшный структур. Фейсбук и, конечно, Телеграм становится соцсетями, безусловно, и Твиттер. Ну и так далее. А это такие вот как бы КГБшные какие-то структуры. У нас тут еще э, достижение ФСБ к, наверное к юбилею э, вот новые новости. Мещанский суд Москвы приговорил участника по серии вот, Марию Алехину к 40 часам общественных работ за на дверях здания ФСБ на Лубянке транспарант с надписью «Днем рождения палачи» а нашего соратника, товарища Константина Филина, который был заявителем русского марша 2017, назначили 100 часов обязательных работ Люблинский районный суд Москвы за то, что он якобы выкритил не те лозунги, которые угодны режиму. Да. Роскомнадзор не будет требовать от соцсетей блокировки аккаунта нежелательных организаций. Это мы уже сказали, это в настоящий момент там что-то мы эти, глава Роскомнадзора Жаров сообщил, что вот все существующие социальные сети, там, мы от них не требуем, чтобы они заблокировали, и пишут, короче, они уведомления на деревню дедушки, что вот это ну, имеется в виду. Это, как это говорится, из, избитая истина. Один великий человек, я не помню, кто написал, всегда проси только то, что ты можешь получить и так. Если да. они это получить не могут, то какой смысл об этом просить? Конечно. этом да. они и не просят. Вот. Тут рассказали, кто попадает под действие закона о СМИ и агентах. Вот, наконец открылись Но это то, о чем мы вчера говорили И говорили правильно Что физические лица У которых есть какие-то блоги Какие-то там, я не знаю В общем-то Странички В соцсетях И они популярны Представляешь, то есть ты можешь вести В каком-то фейсбуке страницу да, На русском языке И получать деньги из-за границы и ты будешь агентом Безумство Агент. совершенно. да Агентом будешь. Потому что это приравнивается к СМИ. Вот тут Федя 337 спрашивает в чате. Слава, почему все старики за Путина? Им что, на молодых наплевать? И он дает свою версию ответа на свой же вопрос. Я даже не буду версию слушать, потому что это не так. Зачем слушать версию ответа на вопрос, когда, изначально когда уже изначально неправильно, некорректно поставлю? Вот у нас сейчас продолжаются в России прогулки. Продолжаются прогулки оппозиции. Кто выходит на эти прогулки, Андрейш? Молодые люди? Там много молодых людей? Ну, процентов 20. А остальные кто? Зрелые. Люди пожилого возраста. И в том числе старики. Давайте называть вещи своими именами. Давайте не обижать, пожалуйста, стариков. Потому что протест... Во многом держатся на них. Вот сейчас, в настоящий момент, именно на стариках. Да. Они очень смелые. Они вообще по смелости, я думаю, превосходят во много раз. ну ты можешь ответ этот прочитать, человек. Да, сейчас он, уже имеет смысл. Он пишет, я думаю, они просто повелись на его приблотненную речь. В их глазах он крутой шпана. Такой из дней их молодости, таскал Нет, вовсе нет. Большинство, кто говорит, что они за Путина, они не могут ничего другого сказать. Как они скажут что-то другое? Мне понравился комментарий, где говорят, хотелось бы увидеть Путина в женском платье. А -а -а. А -а -а. Ну как Керинский да. да. отсылка. Депутаты в Госдуму начнут регистрировать по сетчатке глаз, может быть лучше чипировать там чик, в ухо, там так как собака в этом в Грузии и собака у нее там на ухе висит паспорт, правда? депутатский мандат куху, да ну, да еще по сетчатке. И вот Володин отправил депутатов регионы на новый год, понимаешь? Как ты думаешь, зачем? Наверное, чтобы не мешали ему праздновать. Нет, он, я, я думаю, что не, не по этой причине. Тут причины две. Первая причина, чтобы не было скандалов. Он очень их не любит. Да, он их сейчас всех отправляет. И вторая причина, уже что они в большинстве не поедут никакие регионы. Они поедут по всяким капиталистическим странам отдыхать. Да, отдыхать. А чтобы, как бы, была видимость, почему депутатов-то да, нету, да. да, ну, все, они уехали в регионе всем в смотрите посмотрите, кто их там по Таиландам, там, или, я не знаю, по Мальдивам будет разыскивать, да, ну, уехал один или двое. Поэтому это чисто такая уловка, профессиональная уже, да, профессиональная уловка. Суд Москвы признал недействительным решением депутатов о проведении акции 24 декабря. То есть местное самоуправление в соответствии с Конституцией В рамках своей компетенции приняло решение проводить праздник Это дело отправили в суд и суд запретил Представляешь? То есть они превысили свои полномочия по Конституции Нет Тогда при чем здесь суд? Почему нельзя проводить праздники? Так что это вопрос, праздник, это вопрос местного значения, ну, праздник в органе местного, в, на территории местного самоуправления, который э, органу местного самоуправления, так сказать, объявлен. Это компетенция местного самоправления. Да, да какое отношение к суду имеет? Ну, понятно, как они, сад, представляете, они даже праздник боятся, чтобы люди провели. А вот тут комментарий пришел. Сын Чайки, то есть сын Чайки Да, мы, уже... да мы будем об этом говорить. Да. Глав трех районов Москвы уволили из-за невнимательного отношения к жалобам. Да, ну я понимаю, так им пофигу эти отношения к жалобам, и никто глав за это не увольняет. Уволили их по другой причине. Напишите нам, по какой, чтобы мы знали, о чем идет речь. А формально вот они какие-то неотзывчивые. Представляете, вот у этой власти, а, в этой власти неотзывчивые люди, они вот увольняются из, а, из этой власти, их выгоняют. Да это обоссаться. Тогда надо вызвать, выгнать вообще всех, и а еще гнать их прям до Индигирки и Колымы палками. ФСБ, значит, ФСБ переигрывает иностранные спецслужбы, заявил Путин. Ну что я могу сказать, что... ФСБ, пер... играет, ФСБ, ФСБ переигрывает. Да, да нет, она переигрывает просто, понимаешь? Вот как, как вот актеры бывают херовые, которые переигрывают. Это вот с этими террористами, экстремистами, все переигрывают они. Понимаешь? Но не в плане того, что играют лучше, чем другие, а в плане того, что не умеют играть. В плане того, что всем видно, что херовые они артисты. Да? Как те танцоры, которым все время яйца мешают. А им все время мешает КГБшное прошлое, что можно абсолютно не опираться на закон, можно ни на что не опираться, просто быть лучше и круче всех. Как помнишь у этого, э, в аквариуме э, Свор, он там описывает, говорит, что э, почему так вот э, эти некоторые бежали за бубор? А потом там кисли, спивались стрелялись и так далее. Ну, вот эти вот разведчики, так называемые, советские, да? Ну, предатели. А потому что они там становились обычными людьми. А здесь, а здесь вот они чувствуют себя какой-то элитой. Там, где... Все слепые, да одноглазый король. Вот они тут чувствуют себя вот этими самыми одноглазыми. Потом Кто их оценивал, я не понял. Кто сравнивал, есть комиссия какая-то. Или достаточно было того, чтобы они сами себя так назвали? чем это подтверждено? Что они переигрывают? Да. Это только одним заявлением? Да, вот тут написано. Сулакшин опять наехал на Вальцево, назвал его КГБшной подсадной уткой, созданной для слива оппозиции. Я не слышал, что это сказал Субакшин, вполне, вполне допускаю, что такое мог сказать. Ничего, его никто не сводит, его надо веком, ну не да, конечно, чтобы... на, на чьи-то плечи вставать, чтобы казаться выше. Иного пути нет. Путин опроверг преследование Серебренникова. А, заявил, что это а не преследование, а расследование и так далее. В общем-то, нет, ну я вполне допускаю, если бы в стране, предположим, все было бы чисто, честно. Да, там кого-то расследовали какие-то дела, все коррупции не было, ну или почти не было, с ней боролись бы, все там идеально, да. Ну, тут взяли, какой-то режиссер, заплатили за яйца. Ну, бывает, да. Не, как тебя посоит, а ты не воруй. Потому что любая себя человека сделает. А когда тут Сечин, Путин говорит про Сечину, ну, надо было ему на суд-то сходить. Наверное, надо было, да. В стране, где все воруют, и брать одного серебряникова, это поменьше мере лицемерия, как минимум. А. Да. Россия, Россияне рассказали о своих расходах на празднование Нового года. Представляешь, нам говорят, вот эти, кто считает там салаты оливье и эти, как их э, селедки под шубой, они говорят, что все э, стало, стало дешевле. А россияне говорят, да нет, вот на 15% все выросло и теперь потратить на празднование Нового года. В среднем планируют 14 300 рублей. Ну пожалуйста, они же кредиты предлагают. Ну да. Можете брать кредиты. Кредиты и даже больше. Индекс счастья россиян превысил докризисные значения. Да. Опять какие-то суррогатные индексы. А, ну да. Нет, ну как, индекс счастья он не суррогатный, конечно, понимаешь, но а, такой, знаешь, как бы, его нельзя пощупать. Ну, вот ты простой, счастлив. Ты. Безмерно. Да. Путин! Как родную ква-кваква маму, как родную кваква папу, помнишь? Да, вот да, ты да. Ты да. Ты... Это, это точно, да. То есть ну, понятно, что уровень вот этого счастья зависит это от чего, да, от, от того, насколько человек говорит, что он счастлив. То есть я думаю, что если всех храстают под буретком, надеть петли Но, на шею, а потом, все будут без исключения а потом счастливы. Если все, все счастливы, если Киселев и славин пометы все мозги прочистили, то может быть и счастлив кто-то на станкинском реле сидит, то есть Сергей Петров спрашивает, когда Станислав Котельников в эфире выйдет он же в студии? Ну, я думаю, на следующей неделе я выйду. Более 30 человек подлит документ для участия в выборах президента. Представляете, какая прелесть. Посмотрим, какие кандидаты там окажутся в результате и вот в Москве дорожные патрули оснастят квадрокоптерами это просто такая новость совершенно ошеломительная причем я совершенно не понимаю в Москве обещали все улицы, все столбы в соответствии с принятыми документами еще МВД России еще этот Татарин как его не, не, не, не, не. Ну, ну, в общем, ну понятно, да? я не помню. Он еще это все подписывал по поводу того, чтобы э, повесить чуть ли не на каждом столбе камеру первоначально. Э, первоначально только это стоило 40 миллиардов. 40 миллиардов. То есть сейчас уже через 7 лет или через там, 8, я не знаю, они должны висеть везде. Но они же каждый год вешаются, будут избирать их участок, и да. снимают. Им же надо пилить багаж. Да. То есть какие квадрокоптеры в Москве, если там везде должны висеть камеры? А потом они упадут все и сломаются. Да. Новые. Нет, квадрокоптеры, знаешь, значит, чтобы следить за дорожной ситуацией. Это, это обоссаться. То есть кругом дома кругом столбы, следить можно непосредственно, без всяких, А кому-то надо деньги. ехать, поднимать этот квадрокоптер, следить, представляешь, когда можно это все делать из одной студии, совершенно спокойно, через камеры, но, При, но... причем даже не человек может это делать, то есть ну, должен быть алгоритм, который отрабатывает. Вот какая-то опасная дорожная ситуация, вот проблема, вот пробка, и все, ничего не нужно. Ну, рассказывает. Да, ну, да, да, да, галиф, да, да. Вот Юрий, Юрий Славак пишет: у меня сегодня праздник, пенсию получила, жена 5 тысяч, и я 10 тысяч, остальные 15 тысяч забирают в банки. Ох, и заживем, ни в чем себе они а отказывай. Живи и радуйся, спасибо. Жизнь налаживается, да. Да. Как и раньше, жена давала пьянице рубль на обед и ни в чем себе не отказывает. Ну, ну да. Сударственная... Как раньше рубль на обед, это деньги. Ну, я и говорю, ни в чем себе не отказывает. <свят> на вино. Государственная Дума приняла закон о налоговой амнистии, освобождении пенсионеров от земельного налога. Да, <свят> но пусть пенсионеры не радуются, потому что освобождают только пенсионеров и инвалидов, а у тех, у кого земельный участок менее шести соток. А если больше, то 6,5 уже не освобождают, представляешь? То есть надо тогда отказываться, скажешь, не, все, вот это вот не моя земля, еще не откажется, потому что ее уже в кадастр записали. А налоговая амнистия, которую объявил Путин, ну то есть это то, о чем мы говорили. Мы говорили освободить людей от долгов, от бремени. Мы говорили об этом перед 5 11 мы писали до этого... В своих программах это была основа, база, так сказать, чтобы люди у нас перестали быть должниками Свободные и стали свободными. Да. И Путин это услышал. И что сделал Путин? Он освобождает всех от налогов, от задолженности по налогам, которые возникли до 1 января 2015 года. Обратите внимание, 1 января 2018 -го года, -го года проходит трехлетний срок есть, так так, давности так так. привлечения к ответственности. А абсолютно по закону они не обязаны платить, но Путин их прощает, бля. Представляешь, какая прелесть. 1 января 2015 -го года до 1 января 2015 -го года. А 1 января 2018 года будет 3 года. Ровно через сколько, через там, уже 10 дней, да? Все, через 10 дней это будет. А Путин их, ну я вас прощаю. Да? Молодец такой. Их артист. Бля, таких артистов. Там также, как в том анекдоте, когда грузин тещу держит на да. 10 этаже, в оно свою тещу зарезал. К отцу свою тещу задушил, а я тебя отпускаю. отпускаю Пойдет, да. Путин, также отпускает с 10 этажа. Какие налоговые долги простят россиянам? Ну, Мы уже сказали, какие налоговые долги. То есть это вот те, которые возникли по налогу. По земельному налогу, транспортному налогу и налог на имущество физических лиц до 1 января. 2015 -го года, те, которые и так уже слетают сами автоматически. И Путин заявил, у нас проблемы с обманутыми дольщиками идут с тех пор, как мы себя помним, но дальше так нельзя. Ну, если дальше так нельзя, то иди в жопу тогда, Путин, да. дальше так нельзя. У нас, вот сколько мы у себя помним, столько Волк Путин нам пиздит всякую хрень, вот типа вот это, что мы сейчас завтра, вот смотрите по этим обманутым дольщикам, сколько раз он говорил, что все надо решать, вот завтра решим, послезавтра решим, вот погуглите сюда, вот, вынести, очень прошу, дата когда и в чатах напишите. И, и, и что он сказал, вот эту да, и вот Медведев рассказал о плане разделения российских монополий. Обратите внимание, что э, будут созданы какие-то, ну, а это уже с 2015 -го года, какие-то инфраструктурные компании и частные структуры. И, то есть, порубят на пятаки Газпром и так далее, и так они далее. Они между собой гербанят Конечно, конечно. И это все как бы... Как бы, как бы нормально, понятно, что они разворовывают, но вопрос Путину, пиздоболу Путину, очередной вопрос. Путин заявлял, начиная с самого своего прихода, я вот не стал все гуглить, вот в третьем году, цитата, пересмотра результатов приватизации в России не будет, об этом заявил президент России Путин в интервью американским СМИ. И это значит... 20.09.2003. 30. января 2012 года Путин заявил, пересмотр итогов приватизации 90-х не будет. 2.10.14. Путин, государство не будет пересматривать итоги приватизации. Нет вопросов. Когда он про это говорит, он имеет в виду, что у тех, кто украл по итогам приватизации огромные бабки, у них их не отнимут. Но были люди, которые сдали ваучер, ну, например, в этот Газпром. И получили акции. А теперь эти, этот «Газпром» порубит на пятаки. Это не пересмотр итогов приватизации. Но ну, есть акционеры этого «Газпрома», да. И они получили совершенно на законном основании. Взял ваучер, отнес, да. А одну там эту бумажку получил. Там на несколько этих, я уж не помню, на сколько акций. И все. А теперь как? А теперь ему говорят, слушай, мы вас поделим. Вы пойдете в какие-то частные компании. Нифига себе, с какой-то стать. Артист. Путин увеличил продолжительность прогулок для осужденных. Ой, ну какой его спасительный. Причем, представляешь, закон, который, значит, он писал, предусматривает увеличение ежедневной прогулки осужденным, содержащимся в камерах и, и при их хорошем поведении. Это при это хорошем это поведении. То есть, когда они его вот... О, Нет, тут, тут же понятно, как, как будет происходить все это. А, то есть, ну вы же понимаете, что Вертухай не сильно любит напрягаться, гоняя народ на прогулки. Соответствующим образом, это вот а, бывают коррупционные законы. Внутри закона а, лежит коррупционная составляющая, а внутри этого закона. Лежит уже та составляющая, которая не позволит многим выйти условно-досрочно. Почему? Потому что, ну, чтобы не гонять их на прогулку, будут писать специальные нарушения. А эти нарушения не только для того, чтобы не гонять их на лишнюю прогулку, а еще и в конце концов скажутся на том, чтобы они не вышли. Из тюрьмы вовремя, понимаешь, когда, когда им положено. Но Путин же бедоносец, хороший он никому. Не нет, нет, не конечно. То нет. есть, есть даже, даже вот таким вроде бы хорошим посылом он делает такое зло. Причем он этого не понимает. Я не думаю, что это нарочно сделано. И те, кто это вкидывает, они тоже этого не понимают. А те вертухаи, которые это понимают, они сидят и помалкивают. Они ничего не делают. Почему так система устроена? Нам Василий Петрович присылает новость по поводу того, что сын главы УФССП по Новосибирской области Вадим Эрлер признал вину в наркоторгу. И ладно, и что? И что, весь, весь все наркотики этот сын этого продал? Нет, конечно. Он попал под раздачу, потому что как бы, официальные ребят, которые торгуют наркотиками, не терпят конкуренции. У них все четко там. Маркетинговая пирамида создана четко. Все стукачи в области наркотиков, это распространители наркотиков, которые работают от правоохранителей. Неоднократно мы сталкивались с такими вещами, как, например, рассказывают случай случае Саратовский. Водителю человек говорит, привези там, а наши... Ну, какие-то деньги платят, ну таксисты зарабатывают мало, поэтому на этом, так сказать, подрабатывают. Берут какое-то количество, такое, которое административка, но не уголовка. Да? Он приезжает, значит, а его пасуют. Он приезжает, у кого-то там берет эту наркоту, и его с этой наркотой хапают. Там, нет, там на административку. Ну, ему тут же наваливают на уголовку. Говорят, давай колись там, ну, что колоться, вот ну Проводят быстрый обыск, захватывают в доме художника верхний этаж. Там везде растет анаша и чувак при этом, который выращивает. Ну, чувак ментовской, который там выращивает все. И этого сажают в тюрьму, а чувака не сажают. И говорят, что на самом деле этот владелец, вот этот вот галах, блядь, владелец, а тот просто вообще не при делах случайно там оказавшийся человек, представляешь? Ну, конечно, его за эти э, дендрали, за это его не посадили, но он чудом ускоребся, там, посидел нормальным нормальном следственном изоляторе. Понимаешь? И такое повсеместное. И судьи нормальные проглатывают, и прокуроры поддерживают обвинение. Там все эту фигню знают. Я говорю, один из прокуроров ушел... Отказался поддерживать обвинение, ушел с прокуратуры после уголовного дела, когда, я говорю, слабоумный пастушок пасет в Саратовскую область, пасет коровок там какие -то. Подъезжают вот эти наркоконтрольцы или наркоторговцы, а им же надо как палочки ставить себе. Я говорю, иди сюда, он подходит, говорит, принеси нам конопли. Нет, конопля есть, он говорит, ну он растет. Ну-ка принеси нам коноплю. Он говорит, ну сходите да соберите. М -м -м -м -м". Он пошел, нарвал и принес. в багажник. Кидает в багажник. На эти деньги. Он говорит, да не надо никаких денег. На эти деньги, блядь. Он отказывается. Долго отказывается. Они его принуждают. Он берет деньги, они тут же составляют все протоколы. Пять лет. Тварь. Пять лет. Он заболел туберкулезом, этот пастушок и так далее. Представляешь? Вот, ну, я, я не знаю, кем надо быть, какой мразью, чтобы вот такое делать. И это те, кто сейчас а, награждаются там Путиным, которые рассказывают о том, что они там в светлое завтра нас ведут и так далее. Это мразь кончена. И эта мразь стоит у власти. Прямо ее вот выдирать надо, прям вот скоблить. Бля. Путин призвал серьезно обновить госполитику в области культуры. Так. Дядя Слава, почем пармезан? А я пармезан тут не ем, хотя, кстати, в России очень любил пармезан, а тут что-то я от него это. Как-то я сыр перестал есть совсем. <кười> Изменились <кười> вкусы, да. Вот. Госполитику в области культуры и контракты нужны, сказал, нужны законы новые, контракты новые, там, с руководителями культурной сферы, обычное такое советское представление, вот есть некая сфера, как можно улучшить ее работу, закон написать об этом, вот без этого вот никак, как без рук, понимаешь. То есть, не учитесь меня жить, помогите материально называть. А нет, надо все прописать. Я помню, я служил на границе, пришел к власти Андропов. Был Брежнев, тут пришел Андропов. И первым, что сделал, пограничники так обрадовались. Он закон об охране государственной границы. Ну, да. То есть абсолютно ничем... Они скоро это будут, улучшать работу солнца в и ну, да. Сменялся, закон напишет. Да, но... На день... да <смех> но, <смех> но у был в Москве, он еще и с 3, с 3 рублей 80 копеек повысил до 7 рублей 80 копеек солдатам. И солдатам это очень сильно понравилось. Да? Ну и офицерам, соответственно, повысил, и всем-всем-всем повысил. Поэтому... Вот э, Путин, конечно, тоже в таком ключе Это рассуждает, жадный. но жадный. Да? Вот он пишет объем грантов ведущим творческим коллективом в 2018 году превысит 8 миллиардов рублей. То есть таким образом они решили. Очень удобно. Представляете, вот есть в образовании, в медицине в культуре, есть некая элита, да, вот им они подкидывают, бабла Но, там. Финансировать не собирается, да. человек, а собирается от себя подачки. Конечно, Получается... подачки, только Получается. подачки коллективам да. и все. Только коллективам подачки, больше ничего. То есть этим коллективам только а, да, элите этой подачки, а коллективам все как бы логично было бы платить конкретную заработную на... плату, да. Помощь государства, а это что превратил в свою личную помощь? Путин прервал заседание Совета по культуре из-за срочного звонка. И все так очень сильно удивились, куда это он, кто-то ему позвонил, он побежал. Блядь, там а пора, место, да. о, блять, говорят, что звонил. Король Саудовской Аравии и так далее. Я не представляю, как мог король звонить, он же наверное. Может, да. да, вот, навряд ли, конечно, это так. Но Путину кто-то звонил и Путин рванул. Надо было как-то объяснять, к кому он так бегал. И знаете, о чем они с королем Саудовской Аравии говорили? Я думаю, что Путин сам потом ему позвонил. Я думаю, что туда звонил не король, сто процентов не король. Путин так подорвался. А вот а, потом надо было, что делать? Ну да, королю позвоним. Ну давай, позвоним, ну, разговор ну, был. Какой-нибудь или Тем, кто знает, что войны, Ну может бегает, да, да что бегает. То есть такой товарищ на побегушках. А вот, ну потому что смешно, да? Тема разговора с Саудовским королем, знаешь какая? И это обстрел Саудовской Аравии из Йемена. Представляешь, он там звонит и говорит, слышь, Волк, ты там не сильно занят. Да не, ну тут ну тут по культуре что-то проводят, но ну, очень не сильно. А там, ты знаешь, нас херанули ракетой ведь. Да, блин, вот это да. Ну что, какая цель разговора-то вообще Саудовского короля? Рассказать, что ракеты стрельнули с территории Емель. Каждый день уже стреляют. Но нам вчекляют, что именно про это они говорили, про эту ракету. Чушь это все. В Кремле удивились негодова... негодованию, показанным Рогозиным опытом над собакой. Да, вот. И Песков сказал, что это не вода, это жидкость. Знаете, лучше обратитесь к Рогозину. Я, честно говоря, не видел. Не следили мы за этим в интернете. вообще я здесь не за этим. Я деньги говорит, Собака-то жива? Мы не следили, но собака жива. Почему Она вопросы собачка. непонятны? Жива собачка-то жива, вот и все. Ну, я говорю, у меня тоже, честно говоря, вопросов нет. У меня вообще вопрос, почему Рогозин фокусами занимается 80-х годов, зачем? Кого он хотел удивить этим, этим никого не удивишь. В 80-е годы уже никого удивить этим нельзя было. И если так уж по-чеснуке говорить, людей так заворачивали в 80-е годы. Причем в Питере. Поспросить там, я думаю, что остались люди, которые знают про эту лабораторию, которые в Питере Это... ну, боевых пловцов там также тренировали, вот, с использованием таких жидкостей. Поэтому я думаю, что вот этот шухер вокруг собаки специально подняли, чтобы показать, какие у них суперские технологии. Завтра, я думаю, они еще что-то откопать, они ничего нового не могут придумать. Значит, нужно откопать что-то старое, что-то легендарное. Сейчас мы услышим с вами про экранопланы. Вот поверьте, вот, ближе туда по выборам Путина у нас появятся... Да, да, да, и... экранопланы какие-то или, или планы по экранопланам какие-то супер новые. Потом. Дирижабли, наверное. Ну, дирижабли не знаю. Э, этим да, сейчас, да, да, никого сейчас да, никого не удивишь, да, дирижаблем. А вот э, да, э, э, да. экранопланом, да, можно сейчас кого-то, кто не помнит про это удивить, что-то показать, какие-то фокусы на эту тему. Ну, там, да, космический самолет можно показать тоже такой. Да, 60-х годов. Ну, те, которые раньше, как она называлась, Ой, господи, Насе, на не Насе, как программа называлась, погуглить космический самолет с такой с лыжей впереди. Забыл. А вот они а между тем инквизитор сообщают, что на таможне уже скопилось более миллиона посылок, бот их с уложил а работники не знают, что с этим делать. Ну, а что делать? Курить пока, потом растащут. Что делать? Все как обычно, как обычно да. Пока команды нет, значит, курить, а потом все упрут, и нормально. Спираль называлась, точно, спираль, правильно, молодцы. Вот видите, люди, как хорошо соображают сразу. Спираль называлась, система. Шойгу заявил, рака полностью разрушенный находится на грани эпидемии, потому что америкосы такие злодеи. То, что они все истребили, там всю Сирию, да, и когда, если вы помните, показывали освобожденную Пальмиру, то там, кроме вот этого старого амфи... амфитеатра, вот этого, в котором Гералдугий, играли, да, <свист> Горалдуги, где там играл, а, больше вообще ничего нет. Вот то поле просто все разбомбили, выжгли, вообще ничего нет. А тут говорит: а вот видите, а враки-то вон как плохо, а -а -а, да. Лавров обсудил с главой Мидо Иордании ситуацию вокруг Израиля, и Сирии, представляешь, вот подтягивает со товарищей пытаются а, всех а, в диалог с собой вести. То есть там вокруг Израиля, вокруг Сирии какие-то проблемы, надо поговорить с Иорданией. А то вдруг там про Россию не думают. А у них в голове как про Израиль думают, сразу раз и про Путина. Про Сирию сразу раз и про Путина. чтоб так? Такое могущество было. То есть как у ну, этого... Пастернака, да, быть знаменитым некрасиво, не это, поднимает и ввысь. Вот Путин как раз хочет на, на пустом месте быть знаменитым. То есть везде влезть в какие-то тусовки, чтобы там тоже про него говорили и имели в виду. Нетаньяху назвал ООН домом лжи перед голосованием по Иерусалиму на Генассамблее ООН. Нет, ну, прорвало, конечно, его прорвало, он, там, мечет молнии, там, какие какие-то вот все-таки. Э, э, да. Нет, понятно, что но, но ты понимаешь, человек, человек даже когда, вот, чем евреи отличаются. Еврейская нация, когда умный интеллектуальный человек еврейской национальности стареет, он начинает выражаться очень высокопарно. Он обязательно обращается к Богу и так далее. То есть вот ведет себя так, вот, как, как в греческом театре, то есть, такое, как-то величественно. Вот видишь, там дом лжи и так далее, клеймит, одним словом. Ну, интересно, посмотрим, все за этим будет. Но то, что я вам вчера говорил, так и получилось. Я я говорил, что Трампу нужно сделать вывод, конечно. Они пока временно победили. Но нужно понимать, что очень многие проголосовали против. Да? То есть за вернее, резолюцию. За резолюцию против Трампа и Израиля. И я говорю, Трамп должен... Я сказал, что США плюс Израиль это уже большинство. Но все равно есть и другой мир. И нужно сделать определенные выводы. Потому что потом засунут в одно место такую петарду, что офигеешь. И так, в общем-то, это не значит, что меня услышали, это значит, что они там думающие люди. И поэтому значит, Ник Хелли заявил, что президент США Дональд Трамп будет внимательно следить за этим голосованием и просит предоставить отчет о тех странах, которые голосовали против нас. Мы примем к сведению каждый голос по данному вопросу, ни больше, ни меньше. То есть это реально, они сейчас будут работать с каждой страной, то, что всегда делал Советский Союз, то, что всегда делает Путин, ну там с какими-то африканскими странами там. А здесь будут работать напрямую и будут спрашивать, ты чьих будешь. Нормально, посмотрим. Эрдоган заявил, что США не могут купить волю Турции за доллары. Вячеслав Федой артистичный молодец, не хотел стать артистом. Не, не хотел. Я в школьном театре играл, но что-то мне сильно не понравилось. Как-то не знаю. Да, лицедействовать не нравится. А так играл там много таких ролей, которые можно вспомнить. Даже в Челкаше этого Гаврилу играл в Шурма в золотом теленке. Так что у меня все нормально. Алла Юдина пишет Слава, слышал, что на сайте форум Свободной России печатают списки негодяев нанесших вред России и ее гражданам что вы об этом думаете? Какой форум? Форум Свободной России понять, а я не знаю, что это за форум Чьих они-то будут? Потому что Свободной России может и путинские назвать они тоже считают свободными да? Рабы тоже считают себя свободными. Поэтому кто нанес самый большой ущерб России? Если первая фамилия в списке стоит Путин, тогда, тогда да, все понятно. Это, это список, под который как говорится, мы подписываемся. А если там какие-то другие фамилии стоят, не Путин, то все, все ясно. Мальцев вы стреляли с оптического прицела. С оптического прицела я не стрелял, а с винтовки с оптическим прицелом стрелял многократно. Как у меня товарищ спокойный, у которого была винтовка и какой-то современный телескопический прибор. То есть он там приезжал на охоту, ставил на какую-то безумную треногу электрическую, открывал компьютер, там этот прицел, вот Суслик стоит там, не знаю, где он наводит, все это увеличивает, увеличивает увеличивает, там тух выздал, нет, да, нет, нет, суслика и, и я говорю ну это, это, это разве стрельба вообще, ну я и так находится, не люблю, не охочусь, вообще принципиально, а я говорю, ну это разве стрельба, ну он а он говорит а как же, там же вот, значит, там как я чуть ли не 400 кратный прибор а вот винтовка с оптическим прицелом я говорю, ну четырехкратник там стоит Он говорит, как четырехкратник? Не может быть, давай спорить Я говорю, давай Я вот сейчас позвоню. у меня друг, снайпер профессиональный Я говорю, звони куда хочешь Звонит, говорит, вот у тебя винтовка снайперская была там в армии Да, была А сколько, скольки кратный прибор там стоил Четырехкратный да и быть не может. Как же можно с четырехкратного прибора попасть? Ну да, для этого уметь стрелять надо. А там, там, рак... надо в На, а там компьютер а все рассчитывает, представляешь, все да? Мастерство не ну там тоже какое-то, наверное, есть мастерство -то. Но это уже ну, чисто ну, техническое, хакерское да, хакерское. Так, вот Эрдоган заявил, что они могут купить волю Турции за доллары похоже, да, это предложение биткоин. поднять, да, поднять за биткоин. За биткоин, да. Похоже, предложение поднять ставки, да? То есть, представляешь, что за язык никто не тянул. Если он заговорил про доллары, значит, что-то да, прав... да цену набивает в Стамбуле по подозрению в связях с ИГИЛ задержали более 40 иностранцев. Мальцев, как изменилось отношение к еде французской вкуснее? Нет, ну я во Франции э, был в 20 веке. В 20-м, да, последний раз. А вот ну До того, как приехали мы сейчас. И тогда я уже отметил, что французская кухня, конечно, французская еда, она кратно отличается от всего остального в мире. Вообще от всего. Я катался на лыжах. Тогда в Лаплане. И, и там на каком-то шведском столе. То есть, ну такой-то, я не знаю, трехзвездочный отель. ну вот, и там шведские столбы. Ну, там еда была такая царская просто, космическая. Я так, такой до, до этого никогда в жизни не видел. Мне кажется, что она слишком изысканный тонкий вкус. Мне больше итальянская нравится, там более острый. Ну, в смысле ощущения его ее... Собственно, то, то же самое о Вене говорят. Многие пытаются казаться знатоками, понимают тонкий французский, а кто попроще, они говорят, что лучше итальянских нет, ведь так все четко, понятно. И... вот у Леха Мурманский в чате спрашивает, дядя Слава, расскажите, что думаете про Великую депрессию 20-30-х годов? Наверное, он проводится. Пишет: слава хлеб не ест, слава ест пирожный с супом. Я могу сказать, что хлеб здесь, вот мы с Станиславом неоднократно об этом говорили, что хлеб здесь естся сам по себе. Тут никаких пирожных не надо. Тут ты ешь обычный хлеб, и это самостоятельное блюдо. То есть иногда наш обед это чай, который, кстати, здесь нет, чай здесь не пьют. А и хлеб. А ты в магазине купишь, пока да, ты в Да, раз, да, что, да пока сферы уже, да. Что ты говоришь? Да. А, Леха Мурманский спрашивает ваши отношения к депрессии 20-30-х годов в Америке. И, видимо, он проводит с нынешней ситуацией в России. Нет, ну там были определенные, так сказать, экономические трудности, вызванные. Несовершенством финансового механизма да? а, у просто, есть, а у нас просто беспредел То есть нельзя сказать, что в России э, В самой богатой стране мира Возможно какая-то депрессия По причине кроме одной Кроме воровства, бесхозяйственности, жлобства И депрессия не может быть, потому что не было подъема Чему депрессировать? как воровали? Не, как да. воровали. Просто было больше средств монетик, ну, больше Давайте говорить откровенно вот Был весь мир да? Были Соединенные Штаты в Которых случилась депрессия Вот сколько экономик Соединенных Штатов была Относительно экономик всего мира Надо же посмотреть Но это было не столько сколько сейчас России то есть, США уже тогда доминировали по многим вопросам. Ну, например, кораблестроение тогда. Представляете, какое? То есть, все корабли тогда Соединенные Штаты строят Уже тогда, в такой момент, после Второй mm -hmm. мировой войны. Все корабли, все самолеты, все шлепали там. Уже промышленность там развивалась семимильными шагами. Ну, как можно с Россией сравнить? И там просто опереться был не на кого. Представляете, что это страна, которая динамичнее всего развивалась. С точки зрения экономики. И все, и туда она как пузырь лопнула. А россия что? Россия всегда может опереться на те страны, которые находятся рядом. Да нам бы дали на себя опереться. Эту шлепку убрать, и больше никаких опор нам не надо. Слава не хочет говорить, почему-то о Павле Грудине не жаль. Ну, Павел Грудинин пусть сам за себя говорит: я я говорю, я только знаю, что есть какой-то. Вот что есть какой-то сельхозник, у которого правильный есть хозяйство, правильный, да, правильный и так далее. Чё, чё я, я о нем ничего не знаю, что его друг, там, брат, что мне о нем говорить? Пусть он сам за себя говорит. Он что он э, не говорит, что Путина надо казнить и выгнать. Он... Говорит, что все плохо. Ну, хорошо, многие... Ну, хорошо. Да, но он же к революции не призывает. Он идет с места Зюганова на выборы от партии к КПРФ, то есть он коммунист, и заменяет уже дедушку Зюганова, который, наверное, не может. Посмотрим. Они уже проголосовали за это? Эм, вот пишут, да, что Юга, я, это, я пока похоже, про это тоже. не слышал. Конечно, на, на Оф, официально да. этого, этого не было. Я что-то не это слышал. Это бы неплохо было. Про это. Ел, взял на себя ответственность за атаку на аэропорт в Египте. Да, видишь. Интересная ситуация. Путин приезжает, говорит, будем летать. У вас так хорошо аэропорт охраняется, молодцы. Ну мы тут еще попроверяем чуть-чуть, и тут же раз и ИГИЛ хлопнули аэропорт в Египте, да, в городе Эль-Ариш. Интересное совпадение. Посмотрим, что дальше. Он пишет, что он не в КПРФ. Я тоже впервые правда, слышал, что он в КПРФ. Мне кажется, он самовыдвиженец. И Зюганов, навряд ли кому-то уступит свое место, да. пока он вперед ногами не внизу. Да, да, так что да. Кадыров заявила об отсутствии приказа вступить на землю в США. Короче. Вячеслав, а от вас будет новогоднее обращение к народу, а то Плешиво слушать не хочется. Обязательно будет, конечно. Кадыров, и я попрошу его везде распостить, безусловно, потому что это очень важно. И, да, Кадыров тут опять боковал прям по поводу списка Магнитского. Вот, и сказал, что но пусть США не боятся, я еще не получил приказ вступить на землю США. Они знают историю чеченцев. Потому что вот в США сидят, представляешь, сидят 300 миллионов США, народы, что только делать? Вот только историю чеченцев они изучают. Там из этих 300 миллионов, хорошо, если миллион знает, кто такие чеченцы, Остальные вообще настолько пофигу. Там половина не знает, кто такие России, там России русские, про Путин никогда не слышали их артист ну вот еще этот артист утворяет совершенно невероятные вещи вот пишут четыре сотни кадыровцев берут штурм в квартал где живут члены семьи Ямадаевых и тут же после этого сообщения э, источник э, заявил об антитеррористической операции в, Гудер, в Гудермесе и тут же пресс-секретарь Кадыров опроверг информацию о штурме дома в Гудермесе, домов в Гудермесе сказал нет ничего этого не было и тут же власти Чечни сообщили о проверках паспортного режима в Гудермесе. То есть 400 нукеров забегали в дома, там вытряхивали все это, они проверяли паспортный режим у Ямадаевых. Надо напомнить Путину, что Емадаевы, в общем-то, я так понимаю, кровники, да, Кадыровы? И там, в общем-то, продолжается беспредел. Продолжается беспредел. Ну, Кадыров, так же, как и Путин, не терпит ни, никакой оппозиции. Да. Просто Путин сажает, а там сразу убивает. Про, пишут, про чеченцев знают, они в Бостоне взорвали. Да прекратите, кто там знает, что вы думаете. Там прямо вот сидят и выдумывают. Константин Буровой мальчик, назвал антисемитом. Я не верю, после этой передачи все прояснилось. После какой передачи прояснилось? А Константин Боровой Мальцев антисемитом а -а -а, на каком основании называл. Это удивительно. Совершенно удивительно. Тем более, что я лично знаю Константина Борового. Общался с ним в 90-е годы, и он навряд ли слышал от меня какие-то антисемитские высказывания. Их Антисемит. Антисемит. Да. Источник сообщил об антитеррористической операции в гудермесском районе Чечни. Это мы уже сказали про антитеррористическую операцию, но я подумал а, другое. Ты знаешь, я подумал, что вот каждый раз, когда мы слышим об антитеррористической операции, ведь могут быть за этим стоять те же самые события, вернее не могут, а наверное стоят какие-то кровники, решают вопросы со своими кровниками. Понимаешь? Просто уничтожают тех людей, которых считают своими врагами, а все это оформляют в обертку антитеррористической операции там, и так далее, и так далее. Власти Чечни сообщили о проверках паспортного режима. Уже... Единственное, только считаю, что не только Кровники, а там также за свободу Чечни борются. Они также хотят избавиться от Кадырова, как мы от Путина. И поэтому вот это нас объединяет со многими да, да. Назначенный на должность начальника управления МВД Российской Федерации по Грозному Хас Магомед Кадыров, Имеет высшее образование Юридическое вы там сказали, да, да, даже не, Как это ни странно На самом и, деле и, Очень и, странная и, ситуация и, Очень и, странная и, ситуация Пишут что возглавляющий МВД Чечни Юный родственник Кадырова Оказался студентом первокурсником что он, купил, он, что он на заочке Учится Что в МВД он проработал один месяц И стал И стал министром представляете, то есть Начальником МВД Чечни ну вот, а, Кадыровское ведомство это а, а, оспаривает, говорят, что на самом деле он в 2014 году окончил Чеченский государственный университет по специальности юриспруденции, имеет опыт работы в правоохранительных органах, ну, наверное, огромный опыт, 2014 по год, нахере ну, Просто жесть какой опыт. А сам он 91 191 -го году рождения. Ну, министр, вообще. это получается генералом он стал раньше Наполеона. Наполеон в 27 лет стал, а это, получается, в 26 лет. Конечно, ну, если бы Наполеона родственник был кадриром, ну тут все было нормально. Да. И... Уникальная совершенно ситуация, но ну, нужно посмотреть на этого министра внутренних дел, так со стороны. Причем Кадыров говорил, что он там работал, вот тут приводят слова, что в сентябре Кадыров заявил, что его протеже многие годы работал в команде первого президента Чечни. А Ахмат Кадыров убит в 2004 году Если он в 1991 году родился Даже в 91, Знаешь, он в 13 лет уже там трудился Наполеон, Наполеон Кадырович, Кадырович пишет. Да. Вильвет пишет Вячеслав, можете нашему губернатору Дубровскому передать привет? Челябинск продолжает задыхаться Но он сегодня сказал, что доволен экологической обстановкой Мы придем за ним Вильвет пишет очень хорошо. Если вы за ним придете. Если мы за ним придем, это очень здорово. Но э, было бы очень неплохо, если бы вы уже находясь сейчас в Челябинске, э, я думаю, что это находясь в городе очень просто сделать. Выяснили причину задымления, выяснили откуда все это, э, сейчас вся эта... Ну, так скажем, весь этот яд выходит и как-то это зафиксировали, продемонстрировали. Сейчас информационный мир. Тогда бы вы этого Дубровского продемонстрировали как пиздобола. Видите, вот то-то, вот то-то оттуда-то-то оттуда то -то. просто масса людей у нас есть, которые могут достать эту информацию, любую информацию могут ее опубликовать. Но делают это даже, не делают это даже не из-за трусости или еще чего-то, а просто, ну а мне, что я, что крайний, из-заленности души. Поэтому я всех пытаюсь призвать, если у вас есть какая-то информация, присылайте ее нам, публикуйте сами, передавайте там Навальному, кому угодно, чтобы это все выходило в информационный мир. СМИ заявили, что группа общественных деятелей Франции попросила отозвать лицензию у телеканала РТ. Да, и то есть это вызвало. Через газету, значит, Монта обратились они и требуют отозвать лицензию у РТ. И тут крики сразу в Госдуме, что зеркально там всех попишем. Йосиф Сталин вот мне тут написал. Я думал, что это не Осип Сталин написал. А было бы интересно. Мальцев, давай революцию перенесем. Революция движется уже. Все, Она полным ходом идет. Что ее переносить? -то? Переносить можно, я думаю, там Путина можно перенести с места на место. Из Кремля в Мавзолей. А революция движется, да. По санкциям США оказались 200 физических, 400 юридических лиц. И самая радостная новость. Почему-то вот представишь, вот мы там ненавидим Путина, там еще кого-то и так далее. Но есть какие-то люди, которые вроде может быть и не самые зловредные. Но они становятся какими-то вехами, какими-то вот главными нарывами. Вот Свин-чайки это один из таких нарывов. Да? И вот в отношении сына... Чайки, значит, США ввели санкции. Весь народ радуется, пишут, свины-чайки там прижали и так Начали далее. Ну, да. Дмитриев заявил, что, извините, США ввели санкции в отношении сына генпрокурора Чайки. Да. Раз... просто, почему до сих пор этого не было сделано? Почему так долго тянули? Россия не пытается извлечь выгоду из разногласий Польши и ЕС, заявили в МИД. Вот представляешь, есть в Польше и в ЕС маленькие разногласия по поводу э, суда. И вдруг в МИД говорят, а мы не пытаемся из этого извлечь пользу. А к чему вообще? А битва вообще кто? Понимаешь, очень странно это звучит. Как в общем, я рассказывал, когда мама говорит ночью. Говорит, кто, кто там стоит? Кто это там стоит? кто это там стоит? Оттуда из темноты голос женский говорит. кто здесь не пьяный? Вот так и здесь, это вот, очень похоже. Вот. Стала известна дата визита главы МВД Великобритании в Москву. То есть говорят, что завтра Борис Джонсон приедет в Москву. Посмотрим, что-то с трудом. Верится, но. Посмотрим, может, может и так. Пос... Ну, глава форен-офиса посетит Москву. Это как бы, такая тоже веха очень серьезная. Что, что по итогам будет сказано. Вот меня интересует. Беларусь от... объяснила отказ поддерживать резолюцию по Крыму. Говорит, тут нет ничего личного. Просто мы никогда не поддерживаем. Я вот сейчас вам прям прочитаю. Это Входим наша везде. принципиальная позиция Мы на собственном опыте знаем Что такое попытки Искусственной политизации Раздувание проблем и так далее И так далее И вот Белоруссия выступает Против любых страновых Резолюций а Если честно, то на голову заплатил Не заплатил, а с да, Долги простил И так далее Прямо и сказали СБУ да. задержала помощника премьер-министра Украины как российского шпиона. Да, и когда говорят, что Украина для российской оппозиции безопасная территория, то вот такие вещи стоит иметь в виду, что если у премьер-министра Украины задерживают кого-то. Я вполне допускаю, что это может быть какая-то политическая акция. Но я знаю, что шпионов российских в Украине как собак не резаны. И... Ну, и их служба безопасности, из ФСБ из того же, и они взаимодействуют. Ну, да. Зам мэра Запорожья выпрыгнул в окно и сбежал, пишут, в сторону ДНР. То есть из Запорожья побежал, в сторону ДНР побежал. Я так понял, что его тоже в каком-то шпионаже обвиняют. В сторону Америки. Ну да. Саакашвили подал суд на украинский Минюст, который начал значит, вот, про экстрадиционную проверку в отношении его. Интерес, чем это закончится. Украина покончит с зависимостью от ядерного топлива России. Я думал, что уж давно покончила. Что ядерного топлива у французов нет, у американцев, у канадцев. Да его как грязи. Но вот, видишь, заключает на следующий год договор, что большую часть большую часть, значит, еще у российской ядерного топлива возьмет, значит, у американской фирмы, у американской, значит, как она? Вестинг Хаус, да, она называется. Я так понимаю, что это та фирма, которая использует российский материал, который вывалил 500 тонн Путин. То... Высокорадиоактивный Обогащенный уран Который а, оружейным фактически является Путин его отдал Американцам за какую-то копеечку И так далее И вот теперь этот а, Уран разбавляют И Отправляют на атомные станции Путин же изменник Евросоюз предъявил Украине требования по безвизовому режиму да, в общем-то, ну, требования такие, чтобы на Украине коррупции не было, я думаю, это бесперспективно, пока, пока при нынешней власти. Да, Украине... Даже если вот мы видим, что до сих пор, как у мамаши Кураша, война, кому война, кому мать родна. То есть воюют, а тут э, торговля идет. Порошенко, фабрики здесь, а там покупают ядерные окулевы. Вот, Яша 24 выходит и всех приглашает. Сегодня было видео Галина Киселева. Напишите, во сколько выходит, я так понимаю, вот этот э -э -э -э парк этот в Лермонтово, да, э -э -э как, как он там называется? Лермонтовский сквер. Да, Лермонтовский сквер. И, пожалуйста, напишите, во сколько. Напишите, очень важно, во сколько. То есть, прям, м -м -м, чтобы мы там не искали, напишите, во только то там-то, там-то, там-то, 24-го, во то И мы призовем всех сторонников туда прийти. Да там еще козел Ельцин продал, дай бог. Ельцин, да, конечно, учусь, да. кто живой, он Ельцин подписал, все тактифицировал да. и дальше все продавал. Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на 2,5 миллиарда. Ну, бывает, что ж тут... Я так понимаю, что Коломойский продал, э, приватбанк э, передал Украине. А вот чё, в чем его обвинять, что 2 миллиарда вывел оттуда. Передаст. Да, да, то есть передал долги. Пер, передал долги. Говорит, ребят, знаете, вот вам банк такой офигенный из него. Передаст. 15.00 пишут будет. В Лермонтовском сквере. В Лермонтовском сквере. Адрес напишите, пожалуйста. 15.00. Перестрелки в Питтсбурге. Тяжело ранен россиянин. Дядя Слава, постригись. Пожалуйста, завтра. Нужен как красавчик. Постригусь. Не вопрос. Удозрительно да, написано, я да, даже, наверное, могу... Да, может, Да, встригусь обязательно, да. Это зарос. Мы, как, как, вот, как прям чувствует, мы хотели перед эфиром, но не успели. Хотели постричься. Да, тяжело ранен в Питсбурге какой-то россиянин. Причем вначале было заявлено, ну, как обычно МИД заявил, что ранение незначительное. Чувак получил пулу в, в голову, да, ну ранение незначительное. Жизненно ну, важные органы не орган не А Теперь оказывается, что ранение значительное, и вот э, нифига себе. Въехал на машине, его голову прострелили. Придем завтра Лысого Мальцева. Ха-ха. Прикольно. В Индии Диги Тигр загнал гостей свадьбы на крышу. Ну, молодец, как видишь, пришел. Как интересно по индийским традициям, это хорошо, если на свадьбу тигр пришел. Или плохо. Да нет, там, ничего ну, хорошего там нет. Там больше корот Не, ну как ты, это? Тигр как, как будто, может быть, это шива. Может, это. Ну, обычно шивы изображаются сидящим на скуре убитого им-тигра. А это шо. Нет, ну Шивы в виде тигра тоже изображают. Есть изображение Шивы в виде тигра. Погуглите, прав я или нет. Это... На Филиппинах ну, за... затонул судно с 250 людьми на борту. Там, если в Азии начинается такое, то обычно это прям идет целая волна. Так что я не рекомендую туристам сейчас ездить на всяких паромах. Потому что наверняка в следующем, прямо вот, до Нового года, мы еще услышали, что втором какой-то утонул. Ну, потому что они прямо вот подряд начинают тонуть, как сумасшедшие. Потом раз прекращают. Так что. Северокорейский солдат бежал в Южную Корею. Второй уже. Ну, что-то мало, бежит. Вот а собрались, берут, да. да, с Южной Кореи. Ни один в Северную Корею не прибежал. А так бы вот было неплохо. Они собрались всей толпой. И побежали бы. В России впервые назначен пожизненный срок за контрабанду наркотиков. Да, это вот этого жителя Таджикистана приговорили, который, как живу. господи, сейчас я скажу, как его зовут, Ширали Табарова. Приговорили пожизненно, еще 14 человек вместе с ним тоже приговорили. Обратите внимание, <смех> эти люди, я подчеркиваю, 600. Килограмм наркотиков продали, это очень много. Но за это время в Россию ввезли 400 тонн наркотиков. И это самая большая группа, которая 600 килограмм. Кто же ввез остальные? Где же эти замечательные герои? Почему они не сидят пожизненно? А потому что они пожизненно сидят в Кремле, эти пидорасы. Понимаете? Вот тут пишут, ни в коем случае не брей бороду. Потому что народовластие это как бородовластие символ. Автомобиль Гитлера выставлен на аукцион в США. Ну, ничего в общем-то особенного. То есть Mercedes-Benz 770 тот знаменитый, который показывается, помните, в крысиных бегах его показывали машина Гитлера. Помнишь, в крысиных бегах очень смешные кадры, связанные с машиной Гитлера, как вот пришли в музей Барби, думали, что это музей Барби, а это музей, в смысле куклы Барби, а это музей э, Клауса Барби, который леонский мясник. То есть, гестаповский какой-то музей, вот там была машина Гитлера и так далее. Очень смешные по этому поводу, там кадры есть. Но вот самое интересное, то есть, люди, которые продают эту машину Гитлера, а продает ее предприниматель Ральф Энгельстат. Так вот этот Ральф Энгельстад очень хитрый чувак. потому что он понял, что ну, от машины надо избавиться, заработать денег, и при этом не нажить геморроя, потому что ну, с этим понятно, какой геморрой нужно нажить. И поэтому 10% от выручки уйдут на образовательные проекты о Холокосте. Представляешь, как он завернул, да? 10 завернул. Так вот. И в итальянском городе бесплатно раздают дома. Ну, об этом уже говорили, не говорили еще. Да. То есть, ну, дома, от конечно, совсем одно название дома и Город, -то одно название город, да. Ну, где-то в центральной Италии, в горах, домики какие-то старые, разрушенные, можно взять на халяву такой дом, вложиться туда нормально, и будешь там жить. И вот Мавроди заявил о крушении своей криптовалюты и пообещал финансовый апокалипсис. Вот, и... Собственно, чего от него ждали? Это же как ММС, так и криптовалюты. Не для того создавал, как говорится. Вот. Илон Маск впервые опубликовал фото тяжелые ракеты Falcon Heavy. да как она? Heavy. А, Heavy, да, я не вижу. Falcon Heavy. 27 двигателей у ракеты, представляете? Ну, то есть... Фрактал, да, то есть была одна штука, да, потом несколько, потом 27, потом 270, ну и так далее. Ну Но это нормально, это правильно, то есть этим путем шли все, и это правильный путь, если этим путем идет природа, то... Вселенная, да. Вселенная, да. Фракталы. Да, поэтому все нормально. Так, давай прочитаем эти донаты, а я буду вот... Сейчас. Пишут, у Дубровского есть счета в обшорах, Мавроди еще живой пишут, Мавродий хорошо назвали. Владимир Саратов, Саратов Мне спросил. одно не понятно Почему у борода белая А усы и волосы темные вы, вы, Если вы увидели мои фотографии в молодости Вы бы еще сильнее удивились Потому что у меня тогда борода была черная Усы черные А волосы были белые Такие правда. Ну не седые, а белые я был, Поэтому вы бы еще больше удивились Сказали, нифига себе Владимир Саратов-орксинтез пишет Всем привет, здоровье, топим за Навального, Яшина, за любого, главное против Путина, за честные выборы, всем удачи Да, отлично Вот, и суд назначил 60 часов обязательных работ Денису Бочарову, который фотографировал Марию Алехину с баннером с днем рождения палачи Это вообще, это что, фотографировать нельзя, что -то? 60 часов за что? Я это бы хотел посмотреть, джек, да? да, это вообще охереть не встать, вообще просто, вот, то есть довели уже до крайности. Ле Лермонтовский сквер в Москве, 15 часов 24 числа, приходите все. В метро Красные Ворота. Да, все приходите. Код верный, а, Серега из сбора без подписи, спасибо. Кот верный, Мариночка. Слава, добрый вечер. Всем соратникам привет. Копеечка на доброе дело. Сегодня Шендерович сказал, что настоящая элита находится за пределами России. Кто-то в Москве лица злые, тупые и перепуганные в большинстве. Ну да, не знаю. Настоящая элита находится не за рубежом. Настоящая элита России. Сейчас ходит в школу, в последние классы школы, в первые классы вузов. Вот настоящая элита России. Я не согласен с Шандаровичем. И вы об этом узнаете в ближайшее время, что именно они элита. И под них нужно простраивать всю систему. Наша задача сейчас не вот так, бля, все за мной, я сейчас тут побегу, такой жирный и, и это, кривоногий. Нет. Да? Нужно дать возможность постелить дорожку. Вот, ребятушки, бегите. Потому что они, это как те спортсмены, которые бегут для всех нас, чтобы за всех нас взять медаль. Нам нужно дать, если мы сейчас, в отличие от всего мира, не, невзирая на свои амбиции, на всякую херню, дадим дорогу молодым прям сразу. Не таким, как вот в Чечне, да, Крендель, да. который по одному куда по родству, с Кадыровым, да, получил. А по другим признакам, вот по этим, да, если мы им дадим сейчас дорогу, да они нас вынесут, вы не представляете, куда Маск будет судорожно к локти кусать, будет смотреть и говорить, блин, жаль, что я не в России все дела делаю. Вот так я вам скажу, будет. Но для этого нам нужно, во-первых, свои амбиции засунуть в жопу, а во-вторых, вернее, во-первых, в против... засунуть туда, да. За суд, туда, да. А потом уже свои амбиции туда засунуть. Я готов. Я готов засунуть свои амбиции в жопу. Да? Но для этого, для начала, давайте вулку пультируем. Лежи Муровский, на добрые дела. Спасибо. Нахрен мне какие-то медали. Ты ему не про медали говорил? Я аллегорично выражаюсь. эти люди приведут Россию к успеху, к успеху. нас мир. всех сделают богатыми. Нас здесь сделают всех здоровыми. Они продвинут медицину, они продвинут образование, они продвинут космос. И надо только не мешать. И все. И наваливать работы. Больше, больше, больше загружать, чтобы они все умыли были. Чтобы не отдыхали. Все. Больше ничего не надо. Мог пишет Слава. Навальный призывает 24-го на митинг. Он что, хочет, чтобы вы опять закрыли на 15 суток и Новый год отмечать в тюрьме? Нет, ну, это его выбор, он призывает, он молодец, что ж, конечно. Но вы что думаете, Навальный глупее паровоза, не понимает, что он Новый год отметит в тюрьме? Но это его выбор. А у него есть какой-то другой вариант? Он может сказать, ребят, давайте я отойду сейчас в сторону, временно, да, отпраздную Новый год, семья, уж опосля... Нет, уж все. В мы соскочить уже никто не можем. Шондорович говорил о Ходорковском. Да, понятно, и я, в общем-то, не против, что он говорил о Ходорковском, а я говорю о реальной элите. Потому что не Шондорович, не я, не Ходорковский. И даже давай говорить откровенно, не Навальный, не там кто угодно. Кому больше, да, кому больше там 30 лет, они не элит, потому что они не могут дать России то, что России сейчас нужно. Евгений, мы топливо отнимем у чертей. Такой вот глобин написал. Свои котлы вы топить им будет нечем. Дроны нашел. По усмотрению. Спасибо. Александр 111 по усмотрению. Миша, жму руку. Миша, спасибо. Спасибо. Моя черешня пишет. Благотворить выборы, если не будет допущены кандидаты от оппозиции, а также любой из кандидатов обязан дать гарантии соблюдения конституционных прав, свободы собраний и распространения информации. Да, очень хорошо. Сергей, Краснодар. Небольшой взнос с наших больших пенсий в кавычках на продвижение революции. Победа не за горами. Путин уже крутится как уш на горячей сковороде. Спасибо. Спасибо. Пишет, мне 25, я молодой, очень хорошо. А почему ник 86, тогда? 25 это очень хороший возраст. Я вам хорошему завидую. Потому что сейчас те, кто 20, кому 25, они. Ну, им через 25 будет только 50, mm -hmm. а не 78, как мне. Поэтому у меня нет ни одного шанса увидеть, что будет через 25 лет. А у вас нет практических шансов это не увидеть. Поэтому, конечно, это очень здорово. А я бы очень хотел посмотреть, что будет с миром через 25 лет. Потому что я приблизительно представляю, что это такое. Дмитрий пишет. Пенсионер к пенсионерам. Спасибо. Андрей Немиров. Вячеслав, планируете ли вы создать программу, которую можно будет скачать в Play Market? Наподобие радио Навальный Лайф. А я даже не знаю. Вот вы мне... Сказали о том, о чем я даже не имею ни малейшего представления. Вот вы как-то и, и, может быть, займетесь, или поможете, или кто слышит нас, может поможет. Сергей Рублева, без сообщения. Кришет. Спасибо. Мальцев, ты тоже молодой, не думай ни о чем. Дело не о том, я не кривляюсь и не говоря о возрасте, дело о разных эпохах, как вы не понимаете, Мальцев человек прошлого, а нам нужны люди будущего. Я вот захочу стать человеком будущим, не стану, я знаю огромное количество программистов моего возраста, они гении, но они люди прошлого, они не нужны будущему. В будущем нужна молодежь, которая все это в комплексе несет. Они это впитали с молоком матери и все развиваются и все и не нужен никто здесь. Никакие ограничивающие э, не нужны сейчас ни структуры, ни люди, ничего. Сейчас нужно как раз снять на, на этот период все ограничения, чтобы они могли прорываться вообще вот как, как я не знаю как сперматозоиды, да только кто там один добегает. А здесь должны добежать максимум. Наша задача всех довести. Хайлз Грот. При Завке были права, но не было свободы. При Ельцине была свобода, но не было прав. При Путине нет вообще ничего. Самое время получить все и сразу. Очень хорошо сказано. Очень умно сказано. Браво. Фашист пишет. Здравствуйте. Спасибо вам за работу. Ведем пропаганду среди друзей, коллег, родных что Путин вор предатель, но кругом такая вата. По скриптум. фашист это не идеология, просто любимая немка. <связываю> свой, ну как это, народная фашистская поговорка, свой своему не по неволе брат. Так что, ну что ж, брат наш, брат фашист. Сергей пишет: я смотрю вас с конца 2016 -го года, но подписался в семнадцатом году, начало. У меня к вам вопрос: что теперь мне делать? На меня падает банк. Су... А подает банк в суды. Я не плачу им уже год. И сейчас сумма долга выросла почти до 200 тысяч рублей. Что делать? Ну, два варианта. Есть платить и есть вариант не платить. Если платить, то надо подумать, как платить. Ну, На вашем месте я бы вложил те деньги, которые есть в те криптовалюты, которые сейчас раскручиваются и растут. Конечно, с этим в этом есть определенная опасность. Если не платить, то тогда вообще париться нечего. Можете вольному давать телефоны и все. И он будет отвечать на все вопросы. Да, я думаю, что это самый приятный вариант. То есть, когда будут коллекторы звонить. другого никто не придумал. Василий Кученкович, я считаю, что Путин легко выиграет выборы. На его стороне, к сожалению, административный ресурс все еще многочисленных, Многочисленные невежественные и доверчивые вата и различные манипуляции в, при, э, в процессе выборов. Ну да, выборов надо еще дожить, давайте, откровенно. Во-вторых, а во выиграет, не выиграет, а он нарисовать он нарисует, а выиграть выборы он не может. Просто ему вчера об этом говорили, не может выиграть выбор. Ферм Тури никак не получит 51%, если не нарисовать. Поэтому, если они заявляют о каких-честных выборах, ну, если будут честные выборы, он получит свои 36% путем нагона, они все равно не будут честными. И все, и потом жопу ему с ручки уже свои прикончат просто. Это уже на сегодня все на до да, Спасибо большое. Пишут, ни на одном стриме не видел. Столько женщин в чате Мальцев ловилась. Вот, ну, Мальцев, выступишь с новогодней. Поздравляю, шапки Дед Морозов. Будем очень рады. Мы договоримся так. Мы победим. Я даже в костюме Дед Морозов выступлю. Да, с такой вот бородой. А пока я не буду одевать шапку Дед Мороза, ладно, договорились. А как победим обязательно, обещаю. Ну, надо будет напомнить. Слава, без нас, кибернетиков, вы уже сегодня пипиську дьявола на заборе нарисовать не можете. Чего говорить о завтра? Да, это, согласен. Пипиську дьявола на заборе. Хорошо. Путин пообещал простить долги. Опять пообещал. Главное слово, главное слово пообещал. Опять пообещал простить долги. Побещал жениться на тебе, да? Мало что да. на тебе обещал. Обещал, да. Так, вот пишут, что Мальцев еще три месяца во Франции поживет, и матом разучится говорить. Да нет. Так, Спасибо большое, что вы нас смотрите. Вот Мы так почитали и донаты, и прочитали чаты. Очень хорошо сегодня. Обязательно все приходите в Лермонтовский сквер 24 числа 15.00. На праздник, который Яшина организует. Передавайте все Яшину привет от Мальцева. Обязательно подойдите, скажите привет тебе, Яшина, от Мальцева. Вот мы пришли. Так что... Мальцев ты путаешь После Брежнева был Черненко А потом Андропов Ну Удивительно, я ничего не путаю После Брежнева, который умер 10 ноября Стал Юрий Владимирович Андропов Потому что Юрий Владимирович Андропов Был командиром э, Только перестал быть командиром КГБ да, Стал членом политбюро Из кандидатов И его назначили старшим по похоронам Юрий Владимирович Андропов Умер, погуглите, 11 февраля 84 -го года в момент, да, в этот, Я помню этот день В этот момент эсминец Гамбург подошел Как раз напротив встал И один из разведчиков, который приехал на заставу ко мне Что-то разговаривает там, по радиостанции И я и слышу какие-то ну, странные звуки такие другие на каких частотах работает станция, на которых обычно не работает 619-ю включили И Я спрашиваю, что такое происходит? Он говорит, да, немцы пришли значит. И я говорю, а что они пришли-то? Он говорит, ну Андропов умер Я говорю, что, что Андропов умер Он говорит, ну, вот Они боятся, что мы нападем а я говорю, а чего они боятся, что мы нападем? И он мне говорит, о а чем мы не нападем? И такой вопрос был, на который не был ответ. Я понял, Андроп фумер. Сейчас некое такое безвластие. И нападем или не нападем. Сейчас вот кто-то может решить, кого я даже не знаю, вообще не видел, даже фамилию не слышал. А в этой ночи я пошел дозором. Взял приемник а, а, и Мунлайт играл, я помню, и потом крутил-крутил, а там а, вражьи голоса говорили о том, что идет спор, кто победит, старый или молодый, придет Горбачев к власти или придет Черненко. И пришел Черненко к власти, потом он умер уже в марте 1985 -го года, когда он уже откинулся из армии. И пришел Горбачев. Так что все эти вещи я помню. День за днем и даже минуту за минутой. Представляете? Потрясающий. Вот где фокус-то, куда там Рогозину с моей собакой. <соценно> так. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.